Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером в Такер Карлсон. Ну, оказывается, те же самые люди, те же самые СМИ, которые лгали вам более двух лет 6 января о том, что это было опасное восстание. Говорили вам, что мы должны потратить намного больше миллиарды долларов на войну в Украине навсегда. А если вы не согласны, значит вы работаете на Путина. Теперь они говорят, что нам нужно поставлять их 16 в Украину. Это, конечно, безумие. И, по сути, основной принцип неолиберализма заключается в том, что контроль над внутренним делами других стран, имеет гораздо большее значение, чем улучшение жизни ваших собственных граждан. Что удивительно, так это то, как много республиканцев в этой стране. Если вам нужно больше доказательств, согласитесь, все на одной стороне. Вот сенатор Дэн Соливан от Аляски. Вы знаете, что касается F-16. Прошлым летом я принимал у себя нескольких украинских пилотов в Вашингтоне и округ Колумбии. Мы настаиваем на F-16. Я направил письмо министру обороны генералу Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов. Похоже, что работа в бюро Пентагона продвигается успешно. Пару месяцев назад президент вышел из вертолета и сказал нет. А затем на прошлой неделе советник по национальной безопасности сказал, мы пока не будем заниматься 16 -ю". Это совершенно неправильный подход, Джордж так, что здесь интересно, так это то, что никто не представляет того, чего хочет большинство американцев, а именно мира. Большинство американцев не хотят вступать в горячую войну с Россией не потому, что они поддерживают Путина. Им не нравится Путин, потому что они не думают, что подобная война принесет пользу Соединенным Штатам. Но Республиканская партия и ее лидеры и Демократическая партия и ее лидеры не согласны с этим. Они не хотят никаких ограничений в отношении любого вида военной техники, которую мы могли бы направить в Украину. И их не волнуют последствия этого решения. Что интересно, публично этот вопрос почти не обсуждается. Но приближается президентская гонка. Так что сейчас самое время выяснить, что на самом деле думают люди. Люди. И, кстати, хорошие люди могут не соглашаться по этому вопросу. Мы не говорим, что люди не согласны друг с другом или что они злые. Мы говорим, что должны знать, что они думают теперь, когда баллотируются на этот пост. Поэтому мы написали анкету для республиканцев, которые, возможно, решат участвовать в президентской гонке в 2024 году. Это очень простая анкета. Вот вопросы. Первый вопрос. Является ли противостояние России на Украине жизненно важным американским национальным стратегическим интересом? Действительно ли это важно или нет? И если да, то почему? Во-вторых, в чем конкретно заключается наша цель в Украине и как мы узнаем, как когда мы ее достигнем? Какова наша цель как мы узнаем, когда мы победим? Если мы этого не знаем, нам следует притормозить. В-третьих, каков лимит финансирования и материальных средств, военной техники, которую вы были бы готовы направить правительству Украины? Мы направляем истребители. Не следует ли нам послать ядерное оружие? В-четвертых, должны ли Соединенные Штаты поддержать смену режима в России? Все ненавидят Путина. Должны ли мы убить его? Хорошая ли эта идея? Что будет дальше? В-пятых, учитывая, что экономика и валюта России стали сильнее, чем были до войны, вы все еще верите в то что санкции США были эффективными. Все предполагают, что санкции работают, не так ли? И, наконец, верите ли вы, что Соединенным Штатам грозит опасность ядерной войны с Россией? Все очень просто. Каковы здесь ставки? Поэтому мы отправили эти вопросы людям, которые объявили или похоже могут объявить. Дональду Трампу, Нике Хейли, Вивеку Рамасвами, Руну ДеСантису, Майку Помпео, Майку, Пампео, Майку Пенсу, Тиму Скотту, Гленну Янкину, Кристине, Грегу и Боту, Крису Кристи, Аси и Джону Болтону. Мы послали эти эти вопросы с уважением мы искренне хотим знать мы искренне верим что общественность имеет право знать свою позицию по самому важному вопросу в мире прямо сейчас а именно будет ли третья мировая война и мы сказали что дадим вам время до понедельника чтобы ответить это показалось нам справедливым и в этот момент мы дадим вам знать что они скажут вчера вечером мы транслировали видео с камер наблюдения на капиталийском холме это видео было записано за 26 месяцев до позапрошлого дня, 6 января 2021 года. И в течение 26 месяцев эти кадры скрывались от американской общественности. Комитет 6 января позаботился об этом. Так вот, Министерство юстиции также тщательно следило за этой видеозаписью. И фактически в некоторых случаях Министерство юстиции не делилось ею с обвиняемыми по уголовным делам, которым 6 января было предъявлено обвинение в нарушении их конституционных прав. Поэтому мы сочли своим долгом оказать вам государственную услугу. Не было никаких оснований продолжать хранить это в секрете, и нужно было привести веский аргумент в пользу того, что солнечный свет всегда и везде является лучшим дезинфицирующим средством. И на самом деле, поскольку это было видеодоказательство, оно в какой-то степени говорит само за себя. Любой желающий может просмотреть видеозаписи и решить, что он или она об этом думает. Итак, на видеозаписи, которую мы показали вчера вечером, очень четко указано, что полиция Капитолийского холма в некоторых случаях сопровождала протестующих по Капитолию так, как будто они проводили экскурсию. Они проделали это с Джейкобом Ченсли, так называемым шаманом канона. В какой-то момент они даже пытались открыть запертые двери от имени Ченсли. Ченсли был приговорен к четырем годам тюремного заключения за свои преступления в Капитолии 6 января. И видео, которое мы показали вам вчера вечером, вызывает очевидный вопрос, почему, на каком основании. Видео, которое мы показывали вам вчера вечером, также показало, что офицер Брайан Сикник не был забит до смерти огнетушителем, протестующими 6 января. Как часто утверждали СМИ и Лис Чейни, на видео видно, как больной разгуливает по зданию, по-видимому в добром здравии после того, как его предположительно убили. Мы показывали вам это видео. Вы можете делать с ним все, что пожелаете. Мы также показали вам видео, которое доказывает, что Ре АБС – таинственный протестующий, который призывал других проникнуть в Капитолий. Солгал комитет 6 января о том, где он был в тот день. Но по какой-то причине комитет все равно защитил его он не считался мятежником он был их союзником так что еще раз повторяю вы можете сделать из этого видео любые выводы какие вам заблагорассудится у нас есть свои собственные и мы поделились ими с вами но то что американцы могут это увидеть действительно не подлежит сомнению это благо для нашей страны средства массовой информации политики и ответственные лица говорят о 6 января каждый день с тех пор как это произошло в течение 26 месяцев и поэтому в какой-то момент доказательства должны быть представлены общественности В свободных странах правительство не лгут о протестах в качестве предлога для того, чтобы получить больше власти для себя. Они не редактируют выборочно видеоролики для пропагандистских служб, а затем не лгут о них на фальшивых слушаниях и показательных судебных процессах. Но именно это и произошло. И каждый член Конгресса должен спросить, почему это произошло. Но демократы в Сенате, лидер демократической партии в Сенате Чак Шумер, не спрашивают почему. Вместо этого Чак Шумер вышел сегодня в зал Сената. Чтобы взорваться и сказать, что показ этого видео свидетельствует о нарушениях со стороны федерального правительства, в том числе сил безопасности. Департамента полиции, но демократы в Сенате, лидер демократической партии в Сенате Чак Шумер, не спрашивают, почему, сэр. Что Нэнси Пелоси лично контролировала, это позволяя общественности увидеть, что это угроза демократии. Смотрите. Прошлой ночью миллионы американцев настроились на один из самых позорных часов, которые мы когда-либо видели по кабельному телевидению. Ведущий телеканала Fox News, Такер Карлсон, вчера вечером провел длинный репортаж, в котором утверждал, что нападение на Капитолий 6 января не было насильственным восстанием. Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы ведущий кабельных новостей в прайм-тайм манипулировал своими зрителями так, как это делал мистер Карлсон прошлой ночью. Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы ведущий относился к американскому народу и американской демократии с таким презрением. За всю историю существования средств массовой информации на американском телевидении никогда не появлялось ничего более постыдного. И поэтому, исходя из этого самоочевидного возмущения показом публичного видео, за которое он заплатил и имеет право на просмотр, Чак Шумер призвал к цензуре этого видео. Любая информация, а он не оспаривал ее достоверность, должна быть сведена на нет ущербом, нанесенным сюжетной линии, построенной, и использованной его партией. И Шумер недвусмысленно высказывается по этому поводу. Поскольку это видео противоречило лжи высказанной демократической партией Чейни и Адамом Кинзингером, Чак Шумер потребовал, чтобы наши боссы сняли это шоу с эфира. Он собирается вернуться сегодня вечером с очередным фрагментом. Fox News должна сказать ему, чтобы он этого не делал. Fox News, Руперт Мердок, скажите Карлсону, чтобы он не показывал второй сегмент лжи. Я настоятельно призываю Fox News приказать Карлсону прекратить распространять большую ложь в своей сети и рассказать своим зрителям правду. Правду, стоящую за попытками вести общественность в заблуждение. Подобное их поведение просто напрашивается на то, чтобы произошло еще одно 6 января. Это угроза демократии. Уберите его из эфира. Несколько очевидных замечаний. Вы не часто увидите, как лидер большинства в Сенате открыто призывает к цензуре в зале заседаний Сената, как будто это совершенно нормально и не противоречит духу и букве первой поправки. Но, конечно, это так. Но что же здесь происходит на самом деле? То, что вы видите, это истерия. Преувеличение, безумное гипербола, покрасневшее от гнева лицо. Что это такое? Это не возмущение. Конечно же, это страх. Это паника. Эти видео, которые мы не ретушировали, которые мы принесли вам после того, как полиция Капитолия проверила всех, чтобы убедиться, что мы никому не угрожали. И мы сказали вам об этом вчера вечером. Эти видеозаписи задевают за живое, потому что они представляют угрозу для лжи, которую Чак Шумер распространял в течение последних 26 месяцев. И не только Чак Шумер. Мы также должны сообщить вам, что к Чаку Шумеру, лидеру большинства в Сенате, присоединился в этом возмущении лидер меньшинства в Сенате, а это был республиканец Мич МакКоннел. И к ним присоединился целый каскад других республиканцев. Том Тиллис из Северной Каролины из Юты. Все они разделяли одно и то же возмущение. И из этого мы извлекаем два урока. Во-первых, вы приближаетесь к тому, что их действительно волнует. И вы должны спросить себя, почему? Почему так важно, чтобы они унижали себя, говоря такую очевидную ложь и призывая к цензуре? Почему? Что они пытаются защитить? Возможно, это стоит изучить, и мы планируем это сделать. И вторая вещь, которую мы извлекли из этого, это то, что они на одной стороне. Лидер большинства в Сенате присоединяется к лидеру меньшинства в Сенате. Том Тиллис, Мит Ромни. Они все на одной стороне. Так что на самом деле речь идет не о левых и правых. Речь идет не о республиканцах и демократах. Перед вами люди с общими интересами. Сторонники открытых границ, такие люди, как Мич Маконил, которые живут в роскоши на китайские деньги. Люди, у которых под всем этим скрывается все общее, настроены против всех остальных. И это относится также почти ко всем новостным организациям в этой стране. И поэтому, если вы смотрите это видео, было бы интересно составить список, потому что сегодня мы узнали одну вещь, все они согласны друг с другом. Они вроде как сами себя выдали. Они вроде как показали публике свои членские карточки, в каком бы клубе это ни было. Так что ведите список. Если вы хотите знать, кто на самом деле придерживается этой позиции, несмотря на иллюзию партийности, мы выяснили это сегодня. Сегодня вечером у нас есть для вас еще немного кассеты. Итак, если вы сделаете три шага назад, вы можете заметить, что единственный человек, которого действительно никогда не обвиняли ни в чем, что произошло 6 января, был тем же самым человеком, который руководил полицейскими силами, полицией капиталистского холма, которому было поручено обеспечить безопасность 6 января. И этот человек был Нэнси Пелоси. Так что если 6 января произошел сбой в системе безопасности, а это явно имело место, то, скорее всего, в этом виновата Нэнси Пелоси. Просмотрев тысячи часов видеоматериалов, мы пришли к выводу, к которому пришли многие другие, а именно... Полиция Капитолия не была готова к тому, что произошло. И это удивительно, если вдуматься, потому что было достаточно предупреждений. Федеральная разведка и правоохранительные органы прекрасно понимали, что в Капитолии могут возникнуть массовые беспорядки. Но офицеры, дежурившие в тот день на передовой, об этом не знали. И все же люди, которые скрывали эту информацию от офицеров на передовой, которые были ошеломлены тысячами людей, толпившихся вокруг здания Капитолия. Люди, которые упали на работе, которые не выполняли свою работу, они не были наказаны. Они были вознаграждены. И вы должны спросить себя, почему это так? Во время акции протеста 6 января в Капитолии мы беседовали с человеком по имени Тарек Джонсон. Джонсон служил офицером полиции Капитолийского холма в течение 22 лет. В день протестов он говорит, что отвечал за обеспечение проведения президентских выборов. Если кто-то и стоит в самом центре событий 6 января, так это бывший лейтенант полиции Капитолия Тарек Джонсон. И все же по какой-то причине комитет 6 января так и не вызвал его для дачи показаний. Мой голос был одним из первых, которые вы услышали в аудиозаписи, так что я действительно ожидал получить интервью в какой-то момент, но нет, этого не произошло. Я предполагаю, что основное внимание было уделено Дональду Трампу. По словам Джонсона, никто не откликнулся на его многочисленные просьбы о помощи по радиочастотам полиции Капитолия. Джонсон говорит, что, цитирую, «он ничего не слышал по радио». По словам Джонсона, Ягананда Питман хранил жизненно важную информацию о протестах от таких же офицеров на передовой, как он. Питман был помощником начальника департамента, отвечавшего за разведывательные операции. Мы должны были быть лучше подготовлены в тот день, и мы могли бы быть лучше подготовлены в тот день, если бы информация распространялась так, как это должно было быть. Как только протестующие проникли внутрь здания, первой заботой Джонсона стала безопасность сенаторов. Его работа состояла в том, чтобы защищать. Их. В условиях нарастающей паники он обратился по радио за указаниями и помощью. Даже сейчас, два года спустя, он сбит с толку полученным ответом. Я просил разрешения эвакуироваться со стороны Сената из сенатских палат, потому что у меня был прямой обзор, чтобы вывести их за дверь Сената. И я не получил разрешения. Диспетчер звонил пару раз, чтобы узнать, могу ли я получить разрешение, но ответа не последовало. Поскольку Игананда Питман и другие его начальники не отвечали, Джонсон говорит, что решил сам начать эвакуацию сенаторов. Человек, который, как я думал, должен был санкционировать эвакуацию, этого не сделал. Я хотел вывести этих членов Конгресса как можно быстрее. Именно поэтому я инициировал эту эвакуацию поскольку я был дисциплинирован это было не так важно как не доставить членов Конгресса и их сотрудников в безопасное место отснятый материал, который мы просмотрели похоже подтверждает версию Джонсона на видео видно, как Джонсон проводит эвакуацию сенаторов из палаты представителей однако Тарик Джонсон не был вознагражден за то, что он сделал он был наказан появилась фотография Джонсона в шляпе мага у здания Капитолия этот снимок стоил ему карьеры иногда я смотрю на него и думаю спасибо тебе, Боже, за то что ты благословил меня этой шляпой». А иногда я думаю, «Вау, лучше бы эта шляпа никогда не появлялась в моей жизни». Избиратель Байдена Джонсон говорит, что надел эту шляпу, пытаясь спасти коллег-офицеров, которые, по его мнению, оказались в ловушке в здании. «Я подумал, что если бы нам не была шляпа, мне было бы легче пробираться сквозь толпу. По сути, это было сделано в целях самосохранения и деэскалации, и мне нужно было предпринять эти шаги». Я не могу сказать, что произошло бы, если бы я шел сквозь эту толпу без этого. Но за преступление, связанное с ношением шляпы козыри, Джонсон был отстранен от должности. В конечном счете он уволился из полиции и потерял пенсию. Сейчас он работает неполный рабочий день грузчиком мебели. Ягананда Питман тем временем процветал. Через два дня после 6 января Нэнси Пелоси назначила Питмана исполняющим обязанности начальника полиции Капитолия. В конце прошлого года Питман получил высокооплачиваемую работу начальника службы безопасности Калифорнии университета в Беркли, который находится прямо за пределами избирательного округа Пелоси. В Беркли объявили о приеме Питман на работу с безоговорочной похвалой за ее цитату «Непоколебимая приверженность социальной справедливости». Сама Питман хвасталась своей героической работой 6 января. Ее отдел, по ее словам, цитирую, спас демократию в тот день. «Мы обратились к Игонанди Питман за комментариями, но она нам не перезвонила». Тарк Джонсон 22 года проработал офицером полиции Капитолия. 6 января он заявил, что отвечал за обеспечение проведения президентских выборов. Так что он был в самом разгаре событий. Если кто-то и был там, так это Тарик Джонсон. Вот еще фрагмент нашего интервью с ним за закрытыми дверями. Мисс Джонсон, спасибо, что присоединились к нам. И спасибо, что пригласили меня. Итак, со стороны это выглядело вот как. Теперь мы знаем, что значительная часть федерального правительства была осведомлена о том, что 6 января в Капитолии произойдет что-то грандиозное. Они знают, они знали, что там будут большие демонстрации, и они подготовились к этому. Но полиция Капитолия, в которой вы служили 22 года, казалась совершенно неподготовленной. И, конечно же, это была бы передовая линия подготовки. Была ли полиция Капитолия подготовлена к тому дню? Офицеры и начальники передовой линии совершенно не были готовы к этому. Когда вы скажете? Значит, вы понятия не имели, что это произойдет? Мы знали, что в тот день должна была состояться демонстрация, но мы понятия не имели, что столкнемся с тем, с чем столкнемся в тот самый день. Итак, все начинает разваливаться на части, люди хлынули потоком здания. Вы звоните наверх по командной цепочке, помогите мне. Вы не получаете ответа. Что вам делать дальше? Итак, около двух часов дня, может быть, было чуть больше двух часов, я слышу, как офицер говорит, что в Капитоле проникли. Поэтому я вбежал внутрь Здание. Я побежал, чтобы оказать помощь. Я знал, что то место, где произошло первое нарушение, находилось недалеко от того места, где должны были быть заперты члены Конгресса. Мы инициировали блокировку, так что это означает, что двери палат со стороны Сената и Палаты представителей были заперты. Таким образом, это означает, что члены Конгресса будут в безопасности внутри этих запертых комнат. Поэтому я подбежал к первой стороне Палаты представителей, чтобы убедиться, что эти двери заперты. Я подбежал к стороне Сената, чтобы убедиться, что эти двери заперты. Я Сената, эти двери заперты. Поэтому я задал вопрос радио и сказал что-то в том роде, что нам нужно руководство, у нас в здании сотни людей. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Нам нужно какое-то направление. Я не услышал никакого ответа. Никакого ответа. В тот конкретный момент времени. Как же так вышло, что никто не откликнулся? Никто не откликнулся. В какой-то момент вы надели шляпу мага. Да, сейчас же. Я думаю, она у нас есть. Я думаю, у нас есть настоящая шляпа Мага. Да, у нас действительно есть мегахак. Она у меня здесь в пластике, так что вот она. Я хочу взять ее с собой. На ней написано J6. Я маркирую ее как J6. Так что расскажите нам, почему вы надели шляпу и как это связано с вашим отстранением от работы. Именно ношение шляпы Мага привлекло ко мне всеобщее внимание. Они были офицерами. К нам поступил сигнал бедствия о том, что примерно 10 или 11 офицеров, я не могу вспомнить точное число, оказались в ловушке на верхней ступени ротонды. Поэтому я попросил помощи у нескольких офицеров, чтобы они помогли мне подняться по ступенькам. И я продолжал кричать об этом всю дорогу, пока поднимался по ступенькам, давая людям пять и пытаясь подняться по ступенькам, чтобы добраться до ребят. И когда я спускался, там был демонстрант, по-моему, он был справа от меня. Поэтому он протянул руку. Я не знал, что он делает. Я не знал, собирается ли он ударить меня. И он надел мне на голову шляпу мага. Так вот, когда я все еще пытался спуститься по ступенькам, он попросил вернуть мне шляпу. И я сказал, что хотел бы оставить ее себе, потому что шляпа мне поможет. Это ваш паспорт, чтобы паспорт пробраться сквозь толпу. Да, exactly. именно так. Так что полиция Капитолия по определению беспартийна. Она служит обеим партиям в Конгрессе. Она защищает членов обеих партий. На сто процентов. И так и должно быть. После событий 6 января вы видели то, что выглядело как пристрастие полиции Капитолия. Вы заметили это? Я до сих пор в шоке, потому что он был у нас офицером полиции Капитолия. В то время у нас был начальник полиции, его звали сын Стивена, и он позвал всех офицеров, которые были в тот день на работе, он призвал всех прийти. И мы все отправились в зал освобождения в Севиси. А We это было и время проведения был, демонстрации в рамках программы «Жизнь черных имеет значение». Да. И он сказал нам, что как офицеры полиции Капитолия мы должны сохранять нейтралитет. Мы должны сохранять нейтралитет и точка. Поэтому мы такие. Вы знаете, хорошо, это то, что мы делаем. Вы знаете, потому что мы защищаем демократов. Мы защищаем, вы знаете, республиканцев. Мы защищаем всех. Поэтому нам нужно сохранять нейтралитет. Итак, после 6 января у вас было несколько полицейских, которые не были нейтральными. Это не казалось нейтральным. Совсем не так. Да, и это было проблемой, да. Я имею в виду, что это обесценивает доверие к полиции Капитолия, не так ли? Если им позволено публично проявлять пристрастность... Предполагается, что они должны быть нейтральными, и точка. Поскольку вы были там 6 января, что вы думаете о работе комитета 6 января? Считаете ли вы, что они честно подходили к делу? Как вы думаете, докопались ли они до истины? Я почти ежедневно молился о том, чтобы они добрались до меня. Меня никогда не просили давать показания, если вы прислушаетесь к ним. Вас никогда не спрашивал комитет 6 января? Меня никогда никто, связанный с комитетом 6 января, не просил давать показания. Я спрашивал себя, почему каждый день? И каждый день у меня мог быть другой ответ, но я посмотрел на то, что в значительной степени они сосредоточились на Дональде Трампе, а не на неудачах полиции Капитолия. Как вы думаете, почему они там были? Я думаю, что некоторые люди там планировали прибегнуть к насилию. Некоторые люди, возможно, стали жестокими после того, через что им пришлось пройти. Я думаю, что люди хотели поддержать своего президента. Они хотели этого. Некоторые из этих людей хотели просто поддержать его. И некоторые из этих людей не совершали насилие, а некоторые из этих людей не планировали этого. Мы ответили далеко не на все вопросы о том, что на самом деле произошло 6 января. С того дня связано так много загадок. Но одно мы знаем наверняка. История, которую они вам рассказали, это трогательная история о борьбе добра со злом и восстании без оружия, которое произошло в Капитолии США. Это была ложь, и это была ложь, сказанная с совершенно определенной целью. Конечно же, люди, стоящие у власти, хотели получить больше власти, и они получили ее на основе этой лжи. Но в ходе этого процесса было разрушено много жизней, и некоторые люди все еще находятся в тюрьме сегодня вечером, так и не дождавшись гарантированного конституции момента выступления перед присяжными, состоящими из их коллег. Их еще не отдали под суд, и они все еще гниют. Джули Келли единственная журналистка в этой стране, которая очень внимательно следит за происходящим. Она бы занялась этим вопросом. 6 января как демократы использовали протест в Капитолии, чтобы начать войну с террором против политических правых, что является прекрасным обобщением того, что произошло на самом деле. Джули Келли сейчас присоединяется к нам. Джули, большое спасибо. Спасибо, что пришли. И так нас осенило, поскольку эти записи ясно показали, что история, которую нам представили, является абсолютной выдумкой. Это ложь, это мошенничество. Что люди все еще могут сидеть в тюрьме на основании этой лжи. И поэтому мы хотели поговорить с вами, чтобы узнать последние новости о том, где эти дела находятся сегодня вечером. Так что да, за последние два года по меньшей мере 100 человек содержались под стражей в соответствии с постановлениями о предварительном заключении. Это означает, что судья отказал им в освобождении под залог, поскольку правительство и министерство юстиции успешно доказали, что этот человек представляет угрозу для общества. Сюда входят Такер, люди, обвиняемые в ненасильственных преступлениях, таких как препятствование правосудию и заговор. Поэтому, конечно же, у них нет доступа к тому, что очень легко может быть оправдательным доказательством, содержащимся в этом видео. Но помимо того, что сейчас, я думаю, около трех десятков мужчин содержатся под стражей в соответствии с постановлением о предварительном заключении, Такер, хотите верьте, хотите нет. Есть несколько человек, которым отказано в освобождении под залог на 24 2526 месяцев, которые томятся в тюрьме, в том числе в ГУЛАГе, поскольку правительство продолжает затягивать их судебные процессы. Кстати, на все это есть санкция каждого судьи окружного суда округа Колумбия. Я хочу подчеркнуть, что настоящими злодеями здесь являются федеральные судьи в Вашингтоне, округ Колумбия, которые позволили правительству вести любую игру, чтобы эти доказательства не попали в руки обвиняемых, нарушая свою присягу защищать права обвиняемых и их право на надлежащую правовую процедуру. Поэтому я действительно хочу подчеркнуть это. Но послушайте, Такер, прямо сейчас по уголовным делам проходит тысяча обвиняемых, половина из них признали себя виновными или были осуждены в ходе судебного разбирательства. Вот и все. И правительство только что объявило два месяца назад, в январе, что они все еще загружают информацию, которую они называют открытием, means, что означает материалы, относящиеся ко всему расследованию. То, что они сделали, это сначала арестовали людей, а затем нашли улики и скрыли то, что потенциально могло бы оправдать этих обвиняемых. Если бы это происходило в любой другой стране, госдепартамент США немедленно признал бы, что это были нарушения самых элементарных прав человека, речь идет о политических заключенных. И правительство США осудило бы это. Но это происходит здесь, и никто, кроме вас, не обращает на это внимания. И я так ценю ваши неустанные репортажи по этому поводу. Джули Келли, спасибо вам. Спасибо вам, Такер. Итак, насколько нам известно, вот уже более двух лет никто в нашем обширном и хорошо финансируемом медиапространстве не требовал просмотра от снятого материала, который мы вам показываем. Кадры, снятые на ваши деньги камерами, за которые вы заплатили, находятся на государственной собственности, которая технически принадлежит вам. Мы так и сделали, и мы получили их, и мы гордимся этим. Я думаю, что это своего рода основная функция журналистики. Но теперь, когда мы это сделали, конечно, мы совершили какой то преступления, говорят средства массовой информации. Карлсон пытается приуменьшить масштабы насилия, показывая видео, на котором люди спокойно прогуливаются по Капитолию. Атакер пытался убедить своих зрителей в том, что хотя там и было несколько плохих парней, большинство из них вели себя мирно. Правильно. Я показываю вам видео. Вы можете себе это представить? Не обращайте внимания на ваши львиные глаза. На канале MSNBC есть вся правда. Лучше, чем у кого-либо другого. Он автор книги раскрыта. Он присоединяется к нам. Большое спасибо, что пришли. Я думаю, что становлюсь немного старым, но я думал, что весь смысл средств массовой информации в том, чтобы получить доказательства и донести их до зрителей или читателей. Чтобы они могли оценить сами, как в стране полной взрослых граждан. Но почему бы и нет? Можно подумать, что вы так и думаете. Извините, Дон Лемон сказал, что в этом и заключается проблемы справедливостью. Я так и думаю. Это так здорово. Это, как вы упомянули, эпизод полной паники, который мы наблюдаем в режиме реального времени, освещаемый корпоративной прессой. Потому что да, вот уже много лет, как вы упомянули, более двух лет, они создают повествование, которое действительно представляет собой карточный домик. Никто на самом деле не верит в то, что изображают средства массовой информации, а именно в то, что это всего лишь очередная атака 9.11. Худшее нападение со времен гражданской войны. Никто на самом деле в это не верит. Я имею в виду, вы смотрите на опрос за опросом комитета 6 января, который проводился в партнерстве со средством массовой информации. На самом деле у них был бывший руководитель средств массовой информации, исполнительный директор ABC, который создавал видеоролики комитета, которые вы видели. Это было полное партнерство, и все же это нисколько не сдвинуло стрелку с места. Никого не поколебало то полное притворство, которое мы наблюдали на заседании комитета 6 января. И вот теперь, да, вы могли бы подумать, что СМИ будут интересоваться многими элементами событий 6 января. Например, тем, кто заложил бомбу за пределами ДНС и РНЦ. И массовыми сбоями в системе безопасности, как вы упомянули, что и было на самом деле. Это был один из элементов, Который комитет 6 января действительно изучил, как мы теперь знаем, но он не был включен в окончательный отчет. Потому что они решили посвятить его исключительно Трампу. Вы могли бы подумать, что, возможно, им было бы любопытно. Или, по крайней мере, любому разумному человеку могло бы быть любопытно узнать о повторных выступлениях, которые кто-то, кто был лидером хранителей клятвы, и дружил со Стюартом Родсом, и является единственным человеком на видео ночью 5 января. И утром 6 января. Поощрял, сэр, люди должны войти в Капитолий. И о нем пишут восторженные отзывы в Нью-Йорк Таймс. Кто-нибудь должен сказать, что, что происходит? What? What Почему именно это происходит? Так вот, нет, в угоду повествованию, повествованию, в которое на самом деле никто в стране не верит, мы и впадаем в панику. Все мы в одной команде. Можно подумать, что общепринятый взгляд на ситуацию таков, левые против правых, республиканцы против демократов. Если это правда, то почему Нью-Йорк Таймс делает серию из девяти частей о том, как Мич Маккунил получил так много денег из Китая, но они никогда бы этого не сделали, потому что он на их стороне. Это так здорово. Все это совершенно очевидно. Стив Краков, рад видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо, Такер.